Всем привет, меня зовут Евгений Кардашов. Я хочу рассказать вам про платформу Bothelp. Что это за платформа, зачем она вам нужна? А Help платформа позволяет вам без знания программирования создавать собственных чат-ботов в социальных сетях. А именно, это платформа WhatsApp максимально популярная. Сейчас вы уже можете в них создавать ботов. Это платформа, но ну, это социальные сети ВКонтакте, Telegram, Facebook, Messenger и Вайбер. Если максимально просто, как это выглядит, то есть вы создаете воронку, причем у, BitHelp, у BootHelp есть одно большое преимущество по отношению к, допустим, конкурентным решениям. Они также позволяют создавать внутри себя мини-сайтики, то есть мини-странички, и продавать продукт. То есть у них внутри есть система, которая позволяет принимать оплаты, как вы видите. И если у вас стоял вопрос о создании собственного сайта, о интеграции всего этого с чат-ботами, это здесь есть уже все внутри. И это достаточно легко настроить, вам даже не потребуется для этого программист и Я начинаю сейчас серию видео, в которых я хочу бесплатно поделиться всеми настройками Как можно все это дело настраивать Чтобы вы могли самостоятельно, очень быстро создавать чат-ботов Может быть, зарабатывать на этом, может быть, просто для себя создавать чат-ботов И у меня для вас есть также еще вторая приятная новость Первая приятная новость Я являюсь сертифицированным партнером То есть в Bithelp я прошел обучение и имею именной сертификат и также нахожусь в каталоге всех, как это сказать, подтвержденных партнеров, иными словами. Это первый момент. Второй момент. Я этим видео объявляю такой, не знаю, челлендж. Я создаю плейлист, в котором я буду абсолютно бесплатно делиться всеми настройками, которые есть в BootHelp, чтобы вы могли настраивать собственные воронки. У меня единственная к вам просьба, во-первых, это подпишитесь на канал, поставьте лайк. И у нас, соответственно, будет также ссылочка на плейлист, в которых будут все вот эти вот уроки У меня к вам просьба, пишите ваши комментарии То есть что вам понятно, что вам непонятно, что вы хотите настроить Потому что я буду показывать, как вам решать вашу задачу То есть все последующие ролики, они будут выходить про функции, которые есть на системе И я буду стараться показать, как вы можете реализовать вашу функцию Поэтому, пожалуйста, если вам это интересно, пишите вопросы в комментариях Я постараюсь это там, показать, как это настроить то есть мало того, что вы можете создавать собственные сайты, я вам это все покажу, да, то есть это все будет в следующих роликах, а вы можете делать собственные рассылки, то есть вы можете все, абсолютно все контакты, всех людей, которые вам пишут ваши мессенджеры, сохранять их в базе и потом делать по ним рассылки. Это все с помощью вот одного этого сервиса, потому что есть альтернативные решения, допустим, там для ВКонтакте это Сендлер, а для Телеграма это какой-то там бот Сендлер и прочее, то есть... Это все сервисы отдельные, они разъединены. И вам нужно, получается, из одного сервиса заходить в другой, потом в третий, потом в четвертый. А здесь это все внутри. И еще одно преимущество, если у вас есть своя система ведения клиентов, какая-нибудь CRM, типа там Ama, CRM, либо Bittrex, то она позволяет также интегрироваться. То есть вам попадает заявка сюда, и она также падает вам в вашу CRM-систему. Далее, я, конечно же, вам все это буду показывать. Смотрите, что здесь еще есть. Здесь есть чат-боты, то есть, собственно, это сама фишка платформы, вы можете настраивать чат-боты по разным триггерам, то есть это могут быть просто кнопки, это могут быть ответы или не ответы на вопрос, то есть вы можете запрограммировать так, что, допустим, человек открыл с вами диалог, написал вам сообщение и, допустим, перестал вам отвечать. Вы поставите боту проверку, например, там на 24 часа, так что если человек вам не ответил, давайте мы ему напишем сами, и мы таким образом сможем составлять воронки. Я вам все это буду показывать, это делать все достаточно просто. Так, а возможности создания чатботов. Создание рассылок, как автоматизированных, так и ручных Создание базы подписчиков и ее полная сегментация То есть вы можете под каждый запрос, под, каждую, под каждое действие сегментировать базу К примеру, вы отдельно сегментируете тех, кто вам писал сообщение и дошел, допустим, там до теста И отдельно тех, кто не дошел до теста И по каждому из этих людей делать отдельные воронки Опять же, я все это буду показывать Мне просто важно, чтобы вы писали ваши вопросы что вы хотели бы реализовать, а я бы вам показал бы абсолютно бесплатно вот на YouTube, как это вы можете реализовать. Также аналитика, создание мини сайтиков и центр поддержки. Так, а, как я уже сказал, это интеграция с, месс, с мессенджерами. А, ну и демонстрация, как это работает именно вот с этой стороны, да, то есть вот такими картинками. Я вам, конечно же, это все буду показывать изнутри, чтобы вам было это гораздо все уютнее и проще. И самый важный момент, для вас действует очень приятный бонус. Ссылочка под этим видео дает вам 14 дней бесплатного пользования платформы, поэтому обязательно регистрируйтесь по, под, по ссылке, которую вы видите в описании, и получайте доступ и к бесплатным урокам, которые я буду записывать, и к самой платформе. Собственно, что у нас внутри? Если максимально просто, пробегусь просто по рекламному, по кабинету, когда вы только входите, вас встречает дашборд, то есть это основные настройки, которые есть в системе, вы сюда добавляете ваших ботов, их может быть бесконечное количество, никаких ограничений по этому поводу нету. На каждого отдельного бота вы можете повесить что-то свое, то есть один бот у вас принимает заказы, другой бот, допустим, регистрирует на мастер-классы, третий бот отправляет какие-нибудь бонусы. Их может быть бесконечное количество, причем для разных бизнесов, каких-то ограничений в этом плане нету. Как их сюда добавлять, я, конечно же, буду показывать, но это уже будет следующий урок, я пока просто сделаю обзор. Следующее. Вы можете создавать мини-сайтики. Да, то есть для ВКонтакта и обычные для рекламы в интернете А еще одна, важная, еще одна важная штучка, про которую я не успел сказать А Вы также можете создавать интегрированные рекламные кампании на Фейсбуке То есть вы создаете напрямую Получается, сейчас я покажу Допустим, бота Так, допустим, вот, бот, многошаговый бот для Фейсбука, к примеру, вот он Открою просто, чтобы вы увидели примерно, что может делать платформа это вот построенная структура бота. Как они настраиваются, я это покажу. А в чем заключается идея? Вы можете настроить рекламу на Фейсбуке, и когда человек будет нажимать на ссылку, допустим, начать диалог с вами, его сразу начинает обрабатывать бот. То есть вам при этой связке даже не нужны никакие там сайты и вообще ничего. То есть у вас все идет автоматически через бота. А бот может у вас анкетировать людей, а потом он выводит вам статистику, к примеру, что, допустим, у вас вот человек регистрируется на ваше мероприятие, либо пытается делать заказ, вы ему добавляете определенную метку, к примеру, что попытка совершить заказ. Дальше, соответственно, если он э, получил метку, там, допустим, попытка, за, э, попытка за, э, сделать заказ, но при этом дальше не пошел на, на, ни на какие сообщения, вы можете настроить бота, который будет говорить, а почему вы не сделали заказ. Либо наоборот, он э, зарегистрировал заказ, но не стал его оплачивать. Бот ждет какое-то время и спрашивает, почему вы не оплатили. А, бот может анкетировать людей, то есть спрашивать там, сколько вы зарабатываете, из какого вы города И все эти данные он будет записывать в карточку клиента То есть невероятно крутая тема, и это все абсолютно на автомате можно сделать а, Далее, а, можете делать вот такие мини-сайтики То есть я вам просто показал идею, что а, можно делать прямую рекламу, которая уже будет содержать в себе бота То есть человек попадает в бота просто с рекламы также вы можете делать отдельно странички. Допустим, вот такие, которые очень хорошо выглядят на мобильном устройстве. Сейчас покажу. Инструмент разработчика. Вот таким образом выглядит сайт. Вот таким образом выглядит мобильная версия сайта. То есть система максимально оптимизирована для мобильных устройств. То есть она, в принципе, под этой заточена. И каждый из этих кнопочек может открывать определенного бота. То есть вы можете содержать таких вот сотни страниц, и каждая из страниц будет делать что-то свое. А, причем еще есть очень невероятно крутая тема, которая не все про это знают, что вот эти переменные с датой, они могут быть динамическими. То есть вы можете поставить, чтобы дата показывалась плюс один день, плюс два дня, либо минус два дня. То есть у меня, допустим, вот здесь вот рекламируется это автоматический э, вебинары, на, э, на котором продается профессия таргетолог. И здесь идет динамическая подставка даты, получается это «Сегодня». Если человек зайдет сюда, допустим, до 16 часов, дата поменяется. Если он зайдет после 16 часов, дата, точнее говоря, если он зайдет до 16 часов, дата будет сегодня. Если после 16 часов, то дата будет завтра. Соответственно, когда человек попадает в систему, его начинает прорабатывать бот. Причем здесь еще может быть структура много вложенности ботов. То есть один бот проработал один элемент, потом это подключается на другого бота, там прорабатывается другой элемент. И все это можно настраивать внутри системы. У меня также есть достаточно простой бот для Телеграма. Если вы, вам нужен какой-нибудь очень простой бот, у меня, допустим, есть вот такой бот, который просто принимает, вот у меня называется, target вопрос бот. Это бот, который подключен к моему каналу про таргетированную рекламу, и мне задают в него вопросы. То есть спрашивают, Жень, у меня вот такая ситуация, что мне делать? Соответственно, я говорю людям, что да, хорошо, давайте, соответственно, начнем с вами общаться. Прочтите правила. Видите, он как раз показывает CTR, то есть какой процент людей нажал на ссылку, Люди читают правила, я говорю, что как правильно задавать вопросы. После того, как они задают вопросы, я их возвращаю обратно в меню, вот сюда вот на это. Они могут посмотреть у меня платное обучение, где у меня идут вот мои продукты по обучению. Либо они задают вопрос, соответственно, они нажимают на задать вопрос. Я им говорю, что какой у вас есть вопрос, пишите его. Они задают мне вопросы, все вопросы падают в карточку клиентов. У нас вот здесь вот есть подписчики. Я сейчас открывать не буду, потому что ну, я не уверен, что люди захотят, чтобы я показывал их айдишники. Но суть заключается в том, что если... Сейчас, это было вот тут. Так, сейчас аналитика. Вот, список контактов. То есть э, вот таким образом у вас отображаются все контакты. И у них есть вот здесь вот с правой стороны, если вы видите, такая вот как бы триуг... э, пирамидка. Это фильтр. И вы можете по всем вот этим меткам, как я вам сказал сначала, то есть вот, допустим, человек мне пишет, э, и ему добавляется метка. Вы можете вот фильтровать все аудитории по этим меткам и в зависимости от меток добавлять их в разные боты. И вы можете простроить практически абсолютно любую а, воронку, которая будет работать по разным событиям. Причем здесь также есть еще а, триггерные события. Сейчас я что-то потерялся. Что значит триггерные события? Сейчас открою. А, триггерные события ⁇ это события по определенным условиям. К примеру, а вы ведете какую-нибудь распродажу, либо что-нибудь такого рода. Ну, не знаю, ну, просто придумал сейчас. И вы хотите всем людям, которые... Напишут, к примеру, вам слово там «распродажа» в личку, а им запустить рассылку по распродаже, чтобы не, не отправлять рекламу вообще на всех, а только на этих людей. Вы, допустим, можете написать ключевое слово, ключевое слово, допустим, там «хочу», к примеру, а, и человек, соответственно, вам пишет слово «хочу», то есть вот ключевое слово, и ему автоматически отвечает бот на что-то. Достаточно полезная схема. Допустим, я когда проводил вебинар, говорил, что напишите мне в личку во ВКонтакте «плюсик», и я отправлю вам бонус, к примеру. Люди мне отправляют плюсики, у меня бот им автоматически отправляет, что спасибо, вот ваш бонус. То есть таких идей, как это сделать, их невероятное количество. Вопрос просто больше к вам. То есть что вы хотели бы, чтобы я вам показал, как это реализовать? Я постараюсь сделать такой максимально интерактивный плейлист, максимально интерактивное обучение. И причем это бесплатно. То есть обычно за такое берут деньги, когда говорят, я вас сделаю специалистом по чат там этот тренинг стоит столько-то денег. Я подумал, что я сделаю все это бесплатно. Также вы можете отправлять рассылки по определенным критериям, по всем собранным базам. Вы можете смотреть полную аналитику, причем по дням, по критериям. Здесь работают UTM-метки, если вы понимаете, что это такое. То есть вы можете настраивать рекламные кампании и по каждой из этих рекламных кампаний смотреть, как у вас работает рекламная кампания. И здесь есть хорошая база знаний, в которой в принципе все описано. И достаточно хорошая, и быстрая, и активная служба поддержки, в которой вы можете также задавать вопросы. Вот. Вот с этого мы тогда начинаем этот плейлист. Это первое видео по системе BotHelp. Если вы хотите научиться настраивать чат-ботов, вы не хотите платить за это никому денег, обязательно сделайте что. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и воспользуйтесь предложением. Для вас ссылочка, которая дает вам 14 дней бесплатно. Начинайте, регистрируйтесь, смотрите платформу, задавайте вопросы Я постараюсь вам во всех последующих видео Я буду объединять ваши вопросы И показывать, как вам реализовать вот эту штучку Или вот эту, либо эту Все, прямо сейчас подписывайтесь на канал Ставьте лайк этому видео, пишите вопросы по платформе Я постараюсь всем вам помочь и показать, как это сделать Все, увидимся А, еще вопрос У меня есть также еще идея сделать отдельный телеграм-чат по платформе где бы вы могли бы также задавать вопросы, либо смотреть какие-то материалы в одном месте. Я просто буду записывать уроки, и чтобы вы их не искали там на просторах YouTube, к примеру, а просто зашли в Telegram, увидели там все новые уроки. Если вам это будет интересно, также напишите комментарий. То есть, короче, куча задач. Первое, подпишитесь на канал. Второе, регистрируйтесь по ссылке. И третье, если есть вопросы, пишите. Все, увидимся.